Макс риск ⁇ это у нас летняя раздача ваших ваши записи. 0 всего записи сколько? 4 миллиона пятьсот 598 тысяч 92 записи дни слева. Что значит дни слева? В общем, вот картиночка. Вау, классно приюшки поставить. В общем, даже зубасер опана, вопросик нам. Лето здесь, да и правда. И, и как кстати в Brawl Stars, лето монстров, и тут так же самое, как называется, летняя раздача, вот, летняя раздача зуба, Ле лето здесь, и чтобы от и чтобы отпраздновать самое ожидаемое время года, вау, мы решили провести раздачу, ура, ох и призы, знак вопроса, точно призы, тысячу драгоценных камней, и победителям мы выберем 10 50 сч... счастливчиков случайном случайно вау я могу попасть в 50 вы тоже можете попасть и дать этот видеоролик нам я там оптимизирую Но если конечно не сложно я хотел бы записать этот ролик вы спрашиваете как это будет работать да спрашиваем ну каждый завершенный шаг приносит вам два не билеты завершенный шаг испытания браул старсе испытание 1 2 3 этап Игре зуби, вау, классно. Чем больше у вас есть чего, тем больше шанса Билетов, понятно. Больше шансов больше есть. Окей. Что ваш вход, билет будет выбран. Суть в том, что выполнять все шаги, и вы победите в перв. Вы... И вы будете впереди тех, кто этого не сделал. Впереди кого больше билетов. О, есть также тысяча или 10 тысяч. А, 10 тысяч бонусных. Одных билет для тех, кто завершил все шаги. Бонусный билет, вау. Участники ага. просто участники просто всем. Что вам нужно сделать? Это следовать инструкциям, инструкциям ниже. Так, инструкции и дело. И детали. Инструкции и детали. О, мероприятие начинается 10, 10 июля и заканчивается 16 июля вы 23, 354 НТС. Я вообще не знаю, какое-то время НТС. Её на ней МСК. <свят> Ладненько. 16. союза 6 дней. Ролик, наверное, выйдет от 3 дня. Канал Риск Старт. Так, 100. Записи будет выбраны случайно. Я хочу подать заявку. Обр образом. И игроки, которые принадлежит эта запись получат 1000 драгоценных камней поэтому чем больше у вас будет записи тем выше ваш шанс на выигрыш если вы выиграете но не указали свой идентификатор пользователя, вы не сможете получить вознаграждение победитель получить дограды 17 июля через входящие сообщения в игру а ага, я и так я просто не заметил, видите зайдите в учетную запись используя это. Соцсети, ясненько, но какая суть? в Кучу билетов собирать нужно. Я не понял. стопы, Как это играть? Так инструкция: 100 записей. Где мне запись писать? Всего записи. Ваши записи ноль. смысле ноль? А как написать записи? Напишите комментариях, кто знает. Эй, это что такое? Это записи сент к нам в группу в Facebook. Ага, это соцсети их не. Окей, но где мне достать это все дело? <laughs> Сколько тут записей? Вы чё Даже не убирали их. Блин, капец, дни слева. не осталось ни дни слева. Это переводчик мне все сбивает. Сколько оставших дней? А к ролику 3 дня. Это половина. Там монтаж, там ролики старых будут сначала, потом этот классно прилюшка. Хочу скачать <laughs> почему вы <бы> и нет. <laughs> Блин, серьезно. Где мне найти это все дело? Инструкция детали. Ага. Записи. Где мне написать запись? Так, так, так. Кто знает, напишите в комментариях. Там еще остается 3 дня. У вас есть шанс. Я очень буду вам благодарен. И посмотрю зарубежных ютуберов и пойму. Потом тоже покажу. Конечно, совпоздание, но время будет. Тут, кстати, акула. Да, она есть. Ух ты, она есть рыбку. Вау, вау, классно, привычка. В общем, пишите свое мнение. Я не знаю, я не в курсе. Всем удачи. Всем пока. С вами был Макс Риск. Пока.